Доброе утро! С вами выпуск Несколько минут Корейского. Корейский с нуля. Каждый день. Сегодня я думаю написать молитву отче наш. Тюги до мун. Вчера был выпуск. Песни, перевод песни. Тю таким образом. Тю это получается Господь. То Мун. И вот еще что. Мун, мун это слово, ну, если в словаре посмотреть, в электронном означает не только дверь. Но у него еще несколько значений есть. И я хочу написать ее, отче наш молитва. И прочитать Ханрекишин Ури Абадзи. кешин ури абодзи кешин это самая вежливая форма обращения кешида то есть это есть как бы существовать Панель небо. Ури мы наш. Учинаш существо на небесах. Ханарек, Кешин, Кешин, Ури Абудзи, Абудзи Ирими, Курук, Хаке, Хашиме. Светится имя Твое. Хаке светится. Абодзе отец. Почему абодзе", абодзе тут и да, дифтонг. Читается так. Абодзе. Абодзе ирыми курукаке хашимё. Хода, глагол де, делать. Хашимё это уважительное. Сейчас грамматику мы не рассматриваем пока что, я еще не дошел до нее, до тонкостей. Абудзе Иремика Рукха Кеха Шиме, да светится имя твое. Абудзе Нарага рога Ха да придет царствие твое. Страна, можно сказать, Нара, страна, сказать, царство. На рога. Окей, Хашим. Придет. Глагол уда Приходить. тип приходить. Оке. ашиме. Ашиме. Потом а, мы ее напечатаем, послушаем. Правильно. Переводчики, как озвучится у нас в гугле или в бинг переводчики? Или может быть я найду где-нибудь в интернете. Анреккишин ури абудзе абудзе ирими корук акехашиме абудзе нарага акехашиме абудзе тысяи анересо уа качи танесо до иру одзике хасосо абудзе тысяи анересо уа качи танесо до иру одзике хасосо то будет воля твоя на небе так и на земле. Но Здесь почему-то в этом в этой молитве очень наш по-корейски все время употребляется. Можно так сказать, что да будет воля отца, как бы, а у нас стоит воля твоя, то есть у нас стоит твоя с большой буквы. Ты... воля, ты... Ты... ты... ты... тыщи, да, тыщи, а будет... Тыщи. ханель и ханель неба Со добавляется где? Да, на, а, на небе. Уа это м, а, как и на небе, как и на земле. То есть здесь у нас получается. А Нарисо уа. Качи. Означает вместе. И, да, как и качи. Абодзи, тыши, анересо, уака, танэсо, до. Земля там несколько. Есть названия по-корейски. Есть тан. Земля. Эсон тоже на Земле. Танэсо, до. То, до это тоже судом да будет воля твоя как на небе так и на земле Абодзея тыщи нарисоваа качи на судом иру озике аоссом Вот с кем, вот с так здесь у нас. Здесь у нас, по-видимому, дальше. Напишем здесь место. Уже оказывается заканчивается у нас лист этой программе. Надо будет писать наверное, помельче. Ха. Со-со. Хода глагол делать. Асо. Ну тут вам уже не видно немножко. Асосо. Здесь напишу еще раз. Как бы в скобках. Ха. Со. Со. Вот, для меня основную трудность э, составляет запомнить, да? Вот где употребля... пишется буква О, звук О. О. А где О. Ну, это тоже может быть, когда грамматические формы уже будут понятны. Это не будет с этим трудностей. Чуги тому. Анре, кешин, ури, апудзи, апудзи, ирами, куру, каке, хашиме, нарага, уке, хашиме, апудзи, тыши, анре, со, уа, качи, танге, со, до, иру, одзике асусо. Вот, всем спасибо, всем удачи. Это, это первая часть. Потом мы вторую часть напишем, еще напечатаем и... Послушаем. Или, может быть, завтра послушаем. До новых встреч. С вами Корейский с нуля каждый день. Выпуск Несколько минут Корейского.